Я такая же лимита, как ты. Там, где ты родился, ни хрена ты там не пригодился. У меня родственники. Родственники. Закрой свой рот. Прервать бедность можно только одним образом. А не пошел ли ты? И все. И использую это для своего процветания. Слабые сигналы, в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Сейчас будет самый простой вопрос за всю историю нашего формата. В чем секрет успеха? Ну, я вот всю жизнь задаюсь этим вопросом и провожу исследование. И вот, кстати, недавно мне попалось одно исследование. Я его сейчас вот прям вот приведу. Итак, богатых людей, когда спрашивают, они говорят, что упорный труд на первом месте, образование и смелость, соответственно, на втором и третьем. Если люди со средним достатком, да, они ставят на первое место хорошее образование и квалификацию. Ну, а если вот взять бедных людей, например, они говорят, что первое место занимает связи с нужными людьми, 39 процентов, ловкость, хитрость и умение обмануть, 32 процента. <связать> вот, и наличие первоначального капитала. 27%. Самое интересное, что вот, например, наличие первоначального капитала у среднего достатка и у богатых людей вообще нет. Даже близко. Ну и, конечно же, нет, вот ловкость, хитрость и умение обмануть тоже нет. Ну, про себя кто же скажет? Кому верить? Ну, на самом деле, да, этот вопрос, кому верить, я думаю, верить всем. Дело в том, что бедные люди порождают бедность. То есть ну, те, кто живут вот в таком представлении, что ловкость, хитрость, умение обмануть и первоначальный капитал, ну смотри, как просто нет первоначального капитала, да? я хороший, я никого не обманываю, да, ну типа значит мне не суждено, я останусь в этой самой бедности. То есть он даже не предпринимает попыток, он для себя исключает, он перевел свое могу-не могу в не хочу. Большая вывеска, на ней написано, не хочу. Если кто-то приходит, и говорит: давай пойдем там заработаем, ларек поставим, бизнес откроем, там завод, ну какую-то, или там, переедем в другой город, там есть работа высокооплачивая, он такой, вывешивает такую плакат, не хочу. То есть они для себя продуцируют вот эту вот бедность, размножают вокруг себя бедность, и куда бы они ни пришли, там везде бедность. Кем ты хочешь быть, тому и верь. Если ты хочешь быть бедным, вот верь тем, кто говорит, что наличие первоначального капитала, что обман э, решает, да. Пожалуйста, будешь бедным. Ну а если хочешь быть богатым, верь богатым. Что богатые говорят? Вот и все. На самом деле не важно, кто ты, важно с кем ты, кому ты веришь, от кого ты напитываешься. Поэтому, у кого учишься, тем и становишься. Вот и все. Учишься у бедных, становишься бедным. Учишься у богатых, станешь богатым. Вот и все. И если вы сейчас смотрите мое видео, вы у кого учитесь, значит, у вас есть шанс. Значит, ваша интуиция вас не подводит. В отличие от тех, кого сегодня нет на этом канале. Я хочу вернуться к той статистике, которую вы привели. Может ли так быть, что то, что бедные называют ловкостью, хитростью, умением обмануть, богатые называют предприимчивостью? А на самом деле это примерно одни и те же черты характера. Ну, в общем-то, да, комбинаторика и использование предприимчивых комбинаций для своей выгоды, для себя — это предприимчивость, но она же, с другой стороны, тот, кто не овладел этим, она же как бы хитрость, обман и жульничество. Это действительно удивительно, как одно и то же с разных сторон выглядит по-разному. Я очень остро вижу это, когда, например, я рассказываю, что в основе моего успеха лежит подсмотреть и стырить работающие модели и концепции. И мне сразу пишут некоторые, вот, значит, вы допускаете обман, и то, что вы стырили, конечно, допускаю. Стырил, подсмотрел, как хорошо там действенно что-то получается, я заимствовал этот подход, я вдохновился, поэтому воруй как художник, кради как художник, тырь как художник, вообще и все, блин. И использую это для своего процветания. А если будешь сидеть и ныть, да, и называть это жульничеством недопустимым, ну хорошо, доедай свою одну травинку, которую тебе выделил хозяин, чтобы ты не сдох. Исходя из того, что вы сказали, важно все-таки попытаться отличить предпринимателя от жулика, барыги и так далее. В чем разница между жуликом и предпринимателем? Ну да, жулик, он забрал ваши деньги и убежал у вас ничего не осталось, ничего полезного. Слушайте, финансовые пирамиды разные, там эти опционы, бинарные, биткоин, кто вот купил биткоин, да, и такой сейчас сидит и фиксирует, значит, убытки. Да? Вот, жуликов очень много. Да? И предприниматели, да, которые создают полезные штуки, ты раз там купил что-то, что-то для тебя полезное, я машину, квартиру, дом. Кто их создал эту машину, квартиру, дом? Предприниматели. То есть полезные штуки, которые приносят тебе ощутимую его пользу, в чем иногда, значит, обвиняют предпринимателей, вот они слишком дорого там продают свои эти штуки, которые делают, ну, дорого, сырье же стоит денег, да? инженеры надо оплатить, да? То есть надо оплатить расходы, связанные с созданием чего-то ценного, вот и все. Вот поэтому еще раз говорю, вот у жуликов, у них никогда нету расходов на сырье, они пообещали, Значит, собрали деньги, значит, имитировали какую-то пользу, собрали еще денег, кому-то может быть даже какие-то проценты иногда в пирамидах выплачивают, да, и потом раз исчезли. Я хочу, чтобы вы умели отличить жуликов, мошенников да, от предпринимателей. Предприниматели создают полезные штуки, которые приносят радость и пользу людям. Жулики, после жуликов остается только разочарование, стресс, боль и, конечно же, пустые карманы. Если снова говорить о статистике, которую вы привели, хочется понять, в чем первопричина. То есть люди так думают, потому что они бедные, или они так думали и поэтому стали бедными. Ну да, курица или яйцо, или бытие, или сознание. Давно доказано научно, что бытие определяет сознание полностью, абсолютно. Поэтому люди, кто живет, проживает в бедности и среди бедных людей обладают сознанием, которое оставляет их бедность. То есть, ну, ты через бытие создаешь себе сознание, которое тебя, ну, консервирует, оставляет в этом, в твоей самой вот этой бедности. Если бытие определяет сознание, то получается из бедности вообще выбраться невозможно. Так, что ли? Бытие полностью определяет сознание. Чтобы поменять сознание, нужно изменить бытие. Что такое бытие? Если ты живешь среди бедных людей, продолжаешь среди них жить, твое сознание будет ну, такое же, которое будет тебя консервировать в бедности, да? И второе, ты прерываешь это бытие и отправляешься в бытие с людьми, кто богатый или успешный, или у кого получается, ну, короче, другие люди, на кого ты хочешь быть похожим, ты к ним отправляешься и живешь с ними. Вот зубами вцепляешься и проводишь с ними время, каким угодно образом. Слушай, портфель носишь, кофе даешь, ну, в общем, находишься рядом с ним. Твое бытие становится наполнено факторами, которые запускают ну, другое другое формирование твоего сознания. В этом сознании появляются другие мысли. Например, в нем тут же начинаются такие мысли. Ты подожди, предприимчивость это не жульничество, обман и так далее. Да? И взял деньги, украл и свалил да и никому ничего не дал. Да? А предприимчивость это создание полезных штук обмен этих полезных штук на деньги, кому нужны эти полезные штуки, да, и вот так по нарастающей и помощь как можно большему количеству людей, которые в виде благодарности дают тебе деньги. Ну, как бы то же самое, но в этом сознании оно выглядит как бы по-другому, да? Поэтому прервать бедность можно только одним образом, прервать свое бытие среди бедных людей, все. Покинь людей, среди которых ты проживаешь бедную жизнь, просто покинь их, нахрен. Родственники, друзья, близкие, там, где ты родился, ни хрена ты там не пригодился, понятно? Вот эта вот фразочка, где родился, там и пригодился, это фразочка, знаете, кого? Рабовладельцев и феодалов. А что я буду делать, а у меня родственники х**, родственники, блядь? Ты можешь помочь своим тем же родственникам, когда ты будешь бабки зарабатывать, когда ты будешь себя чувствовать человеком, и не важно, где ты находишься, блин. Это нормально покидать насиженные места, которые перестали приносить корм. И некоторые люди все-таки срываются со своих мест насиженных, да. приходят к людям, где успех, где по-другому, да, но они-то приносят всю эту бедность с собой, она же внутри, и, но она их гложит то есть инерционность-то большая, да. и зачастую, если они начинают находить того, кто подтверждает им, что нет, все-таки это не работает, да, они сливаются и возвращаются в те самые насиженные места, где нет рыбы, где нет денег, где несчастье и так далее. Поэтому мой совет, если уж ты сорвался все-таки, открыл себе этот шанс, а я настаиваю, чтобы ты это сделал, чтобы ты пробовал это сделать, то первое время закрой свой рот, сожми зубы, и будь среди людей, у которых получается, и впитывай, жадно впитывай, что эти люди делают по-другому. Они не идут в пятницу бухать с соседями, шашлык жарить и так далее. Не идут. Они делают что-то другое. Что они делают? Иди с ними туда, что они делают. Присоединись к ним. Не сиди на кухне не судач с теми, кто принес с собой бедность и говорит, вот, нас здесь отжимают, нас не любят. Мы тут лимита, там это я такая же лимита, как ты. Такая же лимита. Приехал в Москву, также на крыше там работал. Исходя из того, что вы говорите, люди могут подумать, что заработать деньги они могут только в Москве. Это так или можно стать успешным в регионе? Ну, в Москве у Собянина денег, это правда. Сильно больше, чем где-то не было, но если я говорю покинь свое насиженное место, это означает, что не обязательно из этого города уехать. Да нет. Сдвинуть себя с твоего рабочего места, которое для тебя вот так зона твоей безопасности, ясности и так далее. Слушай, может за забором. Вот ну, другая компания, которая сейчас набирает специалистов. Ты вообще интересуешься рынком труда? До 2008 года был очень жесткий тренд, что все централизировалось на Москву. Ну даже до 2014. Вот сейчас все больше и больше идет децентрализация денег. Сейчас тренд ну, такой, что большие корпорации выводят офисы из, из Москвы? Выводят. В Москве не очень комфортно жить, Лю люди понаехали, в спальниках поселились, два часа в одну сторону, два часа в другую. Слушай, даже за московскую зарплату, когда люди живут в спальниках и каждый день вот так вот шатаются, качество жизни ну, плохое, плохое. И поэтому крупные корпорации сейчас это смекнули, что им гораздо проще попросить людей, которые понаехали, вернуться к себе домой и платить им московскую зарплату там, в регионах, где качество жизни за московскую зарплату охрененное. Пробок нет, ничего нет, социалка, все рядом, а, а доходы московские. Поэтому люди, которые сегодня профессионалы в регионах, ребята, помните, вы можете поменять свою зарплату на в два раза большую зарплату. Легко. Но для этого нам надо сперва взять и уволиться с своей работы. Вы прямо сегодня посмотрели мое видео, позвоните своему работодателю, скажите, алло, так, а не пошел ли ты, потому что ты давно мне не повышал зарплату? после этого ваш работодатель вас вынужден уволить, потому что вы как бы... Вот, а у вас нет... А, ну, а вы тут же выходите в рынок и начинаете устраиваться в другую федеральную компанию, которая как раз сейчас скребет вот так вот рукой, ищет, как раз набирает специалисты. Вы такой приходите, говорит, я вчера послал своего предыдущего работодателя, потому что он мне не платил должную сумму. И все, вы уже устроились. другой. Еще раз если вы профессионал. А вот молодым ребятам она говорит: а как нам стать профессионалом, чтобы нас заметили? Слушайте, как? Я вам сказал, как. Под мастерием станьте рядом с человеком, который вот, ну, профессионал. Вместо просиживания штанов в каком-нибудь вузе и институте для этих говнокорочек, вместо высшего образования, да, вместо этой детской продленки, да, стань стажером, ассистентом, Предприниматели, деятели и так далее. И обучайся у него подсматривать. А потом херак через три года. Выходишь сам в профессиональный рынок. И все. Вы интересную вещь сказали, что если ты находишься в бедности, то значит ты бедным и останешься, тебе нужно выйти из этого круга. А можно ли представить обратную ситуацию, когда человек из богатого круга попадает в бедное сообщество? Он тоже станет бедным когда человек из, ну, из богатого, кто, кто обладает вот этими всеми знаниями, попадает в бедное, он делает уазис. Ну, ну, человек, обладающий вот этими представлениями, как благоустраивать свою жизнь, как ее настраивать, как запускать на лад свою жизнь, он везде, где окажется, вокруг него все начинает богатеть, вот и все. Кстати, по этим признакам можно ну, можно увидеть, что вот появляется некий человек в деревне, да, и вдруг вот там, деревня начинает вот жить, там, там церковь появляется, школа появляется, детский сад. А все почему? Ну, вот появился, например, фермер-предприниматель, он че, ну, как бы, что он, чем он отличается от тех, кто другие вот здесь вот на ребят? Ну, он другой, да? И вот у него ферма там, кони, лошади, что там, все, деньги начинает водиться и так далее. Но потом нет, конечно, он не станет уже бедным, потому что тот, кто обладает навыками быть живым, изменяться, адаптироваться, использовать свое тело, ум и сердце так, чтобы нравилось, что с тобой происходит, он уже никогда не может просрать это. Богатство это необратимое, понимаешь? Один раз словил бациллу богатства, все, кердык, все, не сможешь отказаться, опять уйти свою свою рутину, я несчастный, но я знаю, кто в этом виноват, не получится, не получится, ты где не окажешься, опять бабки приходят, сами, на, возьми нас, мы хотим здесь жить, потому что бабки любят людей, у которых получается, а не те, которые е, скулят, что у них не получается, но они предпочтут остаться, где у них не получается, чем пойти туда, где может получиться,